И всем привет друзья. Да, здравствуйте сегодня мы будем на одном правдере копить максимально кубки нет у нас да, естественно 8 бит у нас такой будет челлендж повесить его хотя бы к 15 ранку а если получится то он к двадцатому ранку даже 600 кубков набить так что давайте-ка чтобы меня поддержать лайк и комментарий что ж 8 бит очень сильный там уже у нас пайпер сидит ух ты давай ух ты мо пайпер сильнее чем я думал пайпер иди вон пожалуйста все все все все окей так что пайпер кто убил кто пайпер убил хопа на тихо тихо, тихо тихо тихо там тихо там тихо там нужно знаете что как-то прятаться, потому что у нас села 3, а всех уже посидели там 10, скорее всего, или там по 7, ну, просто, наверное, сила 5, у них там у нас 3, поэтому мы никогда не должны себя продавать жертву. Так вот, так вот. Спасибо большое, но если бы уже не хотел делать, пожалуйста, уйдим. ПМ -ку. Давайте пемку убивать, а? Я согласен с этим выбором. Пемку, пемку. Тут у нас есть один чувак. Тихо, тихо тут. Блин, блин, блин. Ух ты а я, я, я, я. не подлогнула. ай я яй яй не бей меня. Нет, Тимур, что ты делаешь? О, мир. Четыре человека. Хотя бы нужно удерживать линию. Если будем проигрывать, то будет, конечно, плохо. О, мир. Ну, конечно, 2 баночки. А у тебя 4. Ну, ты знаешь, чувак, что тебе сильно, блин, нужно дефаться. По-любому, по любому, нужно дефаться. Дефаться, дефаться, блин. пол хп, блин, блин, блин. Скоро закончится. Убейте кого что Хотя бы займу третье место. Так вот, все Есть, хоть какой-то. если получится, то второе, блин, нет но ну, видите как нужно удерживать вот пайпер умеет прятаться ну их все конечно велика скоро будет 14 ранг и да я им еще написал хай некоторые даже ушли ну удачи вам макс можно со мной Ну я не макс риск э, подожди, я макс риск а не макс можно быть вице-президентом ну но... А, ага, я знаю, что сделать. Выкинуть всех. Нет, тушки. Можно быть вице-президентом? Нет, нет. Макс, я твой подписчик. Спасибо большое. Я все твои видео лайкну. Молодец, ты. Мы сам любимый теперь. Спасибо большое. Буду продолжать в том же духе. Макс, сделай по приглашению. Плюс же приглашению. Да зачем? У нас все равно так место есть, так что мы всем рады. Да, ссылочка на клуб будет в описании. Сейчас посмотрим данный боем. Вот. Узнаем, какая у них сила. У нас три силы, Вот. Этот чувак шесть силы. Около там он две силы. Вот этого мы убили. А, у нас был Дэрил. Он победил скорее всего. Мы не досмотрели. Наша цель. 15 ранг. 8 бит. Если мы это сделаем, то... Мы большие, молодцы, что он скажет, большие, большие, большущие. Копа забрать. Да, все, все, все, МЗ, успокойся, спокойся, -мо! моем. Блин, а еще гнев. свой успокой гнев, пожалуйста. Мне еще нужно купить, пофармить. Спасибо большое, хоть какой-то гнев. Успокоили. Блин, блин, блин, МЗ, пожалуйста, не подходи ко мне близко. Есть. О, это же пенни давайте Пэйни нападем, него. На не я на нее нападем вот так вот постреляем промахнулась опана опана опана опана потом еще купана потом еще купана потом еще один купана отлично убили пенни все давайте здесь спрячемся там ли он блин там легендарный боец а у меня боец в пути к славе, это же у нас 8 бит конечно и также вы можете плейлистик посмотреть и говорить, какой же свой плейлистик под челленджам. Да, это у нас типа того челлендж. 8 бит к 15 рангу. И маленькая сила. Конечно, нам нужно было брать одну силу, но все-таки вы знаете, это очень-очень тяжело. Я типа того профессиональный, так что будем. будет все нормально, если постараться. МЗ, почему? Почему ты такая сильная? Давайте МЗ врубим. Зачем меня тут вырубать, а? Блин! Я хотел МЗ вырубить. Блин. Ну так нечестно. Ну как это как место? Три кубка. Как-то маловато. 14 ранг. Наша цель 15 -й. А, Я умножение. умножение. А, это классно. Все, а, что у нас новый ранг. Вот почему. А вот так. Да, давайте еще хотя бы один. Лео прокачаем, У нас будет 15 -й. И значит, это класс. Давай, это будет офигенно еще. Давайте нажимаем. Тихо-тихо там... Там у нас Пайпер. Хорошо, Пайпер. Хорошо, давай, Пайпер. Убивай его. Убивай всех Пайперов. Отлично. Минус. Минус. Вообще. Мал. Просто мал. И всех поубивал. А что тут? Не нужно смотреть своей жизни, нужно, а не смотреть, убивайте других. Да, такая тактика слабенька. Но у меня все маленькая, так что можно мне и позволить. Позволить по-любому можно. Ну что, Джин. Уго. Я к тебе... Нет, Джин не хочет. Джин хочет жить ясненько Джин. Иди отсюда, вон. Постреляем по Джину. Постреляем. Давайте будем Джина тролли, чтобы он ушел. Ух ты, иду сражение. Уже опять живых. Отлично, отлично. Наш челлендж скоро будет выполнить Если постараться, туда выполнить его можно. Копана. Попал, попал. Эй. Джейси, давай Джейси убивать. Я не против. Давай Джейси, убивай, убивай. Отлично. Молодец. Мимо. Четыре игрока в живых осталось. Окей. Окей. Окей, не надо меня убивать. Эй, Джин, что ты делаешь? Не, блин, Джин, ты меня уже достал. Джин, пожалуйста, не убивай меня. Блин, мне мало капель. Спасибо большое. Ну что ж делать? Ты сильна. Ты сильна. Вот и все. Если постараться было бы, то да. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Ну что там покупкам, блин, не заметил. Восемь кубков. Отлично. скоро будет 15 рангов. Еще 30 кубков по фары нужно. Нужно постараться. О, кстати, зритель вы можете получить аккаунт бесплатно, если прочитать в описании. Нужно очень-очень много поставить лайков на каждом видеоролике. Это будут такие назваться очки. Когда наберем тысячу подписчиков, то да, будем разыгрывать, ну, можно два аккаунта. Мне их есть аккаунты, у меня еще дали аккаунты, все им большое. И некоторые купил аккаунты. Если постараться, то могу три аккаунта на тысячу подписчиков. Там посмотрим, насколько будет. три аккаунта или 2 или 1. Пенни, Пенни. Ух ты, -мо, Пенни, Пенни. Ладно, я уже понял. Я уже понял. Пенни, зачем? Ну, блин. Я не хочу копию фарм... фармить заново, блин, у меня два кубка. Я хочу челлендж выполнить, 15 ранг, 3 сила, это реально мощно. Вы когда-нибудь видели, что 8 бит так мощно тащил? Конечно нет, только на нашем канале можно такой видеоролик найти, по-моему. А если вы знаете, что вы такое видели, напишите в чатике. Я тоже не против бы посмотреть и узнать, а как же не так делать? Сейчас мы постараемся пособирать эти вот баночки и не сдаваться МЗ. Папа, давайте на МЗ нападать. Вот такая вот мощная как говорится. МЗ, МЗ, вырубаем. Отлично, вырубали МЗшку. А знаете, когда мы убиваем бравлеров нам дают только одну штучку. Минус. Минус блин блин карл зачем зачем ты сделал думал что будет спокойно идти а он такой хитренький пап она хочет мою жизнь оторвать ну что плюс три кубки неплохо заработали один кубок за две кладки да не, не я знаю что пчелка реально мощная поэтому давайте уже уходить от нее будем банки искать теперь, как будто мы бедными Бедные, бедные, ищут банки. Подождите-ка, не хочу, не хочу прыгать. Фух, чуть не прыгнул. Это было жестко. Вот, тут, может, пособирать, Все мы я. Давайте, вот туда вот. Блин, 10 живых. Неужели вы не умираете? Неужели так слишком сложная игра будет? Но я пособираю, что прям вы быстрее умерли. Умирали, точнее, да? ⁇ ты, -мо ⁇ Почему я в центре? Ладно, я к ворону пойду. Мистер Бо, мистер Бо, не делай этого, пожалуйста. Пожалуйста, мистер Бо, блин, я ты говорил ну, зачем ты это сделал? Мистер Бо, минус 2 кубка. Блин, знаете, это как-то тяжеловато. <laughs> да, лучше тут не собирайте баночки. Да, рекомендую дефоться. Блин, ладно, я пойду. Мистер Питащик. Ух ты, а я знаю кто не тащит, а это Миша не тащит. Миша. Миша, Миша, Миша, Миша получай тогда. вижу отлично. Блин, мистер Пи, пожалуйста, иди вон, мистер Пи, блин, мистер Пи. Ты офигеть, читеры. Куча читеров, как так понимать? Минус 4 теперь, куколада Ладно, ни на кого не нападаем. Все, челлендж не нападаем. Не нападаем ни на кого. И мы должны отбить 15 ранг. Обещаем, мы это сделаем. По-любому. Блин, блин, блин, блин. Я знаю, что он сильнее. Кольт тоже сильно Блин, почему враги слишком сильные? Ладно, ладно. Пошел вон. Кольт, пошел вон. Я тебя оставляю, даю, что хочешь, только уйди вон. О, кстати, мы кольта можем убить. Отлично. Отлично. Собираем баночку. Все-таки Коль там выступил, да? Хопана, хопана, хопана. Коль слишком сильно я, она да? уже вышел погулять. Да, плохо дело пошло. Да, ну все нормально, Коль, что ты делаешь? Блин, меня тут засекли, блин, все с двух сторон. Что за фигня? Эй, так нечестно было. С двух сторон. Ты кубка плюс. За один бой мы получили один кубок типа того. И за один бой мы не получили кубки. Блин, жалко. Поже Добро пожаловать. Ахай. Я делаю. Делаю. Видео, давайте так скажем, не делаю видео. Ну что ж, давайте-ка блин, какое видео? Челлендж. Да, я так его назву еще. нужно еще 30 купов. Мы обратно вернулись, значит есть еще смысл. А я знаете, кого я хочу напасть? А, ну да да, -да я знаю, что 8 битж бывает сильнее, чем я. Думаю. Так что не надо на него нападать, хам думаю что я уже там. А тут у нас Джесси. Караулит меня. Караулит. Ладно, собирать Джесси все-таки я не против Я пойду по своей воле. Собирать кубки. Опа-на, опа-на. Постреляем, покотим мультушку. Это хоть какая-то безопасность. О, блин. Ну почему тут игроки? Ладно, отступаем, отступаем. ⁇ -мо ⁇ Блин. Блин. А, ну как так? чего так сложно играть сок там один кубок блин 271 что обратно вернулись к этой цифре а да, что ж такое да говорю честно сложно О, нужно не попадаться никому глазам всем чаши нужно выполнить пайпер этих паперу блин пайпер иди вон пожалуйста пайпер а, Леон, а не Пайпер. Ну, почему ты выбила Лиончика? Ух ты, охренеть, какая Пайпер стильная. Эй, спокойно, спокойно. Пайпер, блин, мне тут это, это, чили, Бравлера. Что вы делаете? Прошу, оставьте мне жизнь. ну блин, Ну, блин, ну, блин, ну, блин. Пожалуйста, пожалуйста. Фу, блин, ах ты такая хитрая, ах ты такая хитренькая, ах ты такая хитренькая. Вы что делаете из того, что я ютубер, ютубер, да? Вот блин, я знал, что подписчики такие злые на меня. Что я вам такое сделал, а? Пайпер, иди вон, Пайпер, иди вон, иди вон. Иди отсюда, Пайпер. И пчелка иди, почему здесь Дэфа иди со мной, а? всем живых, всем живых. Всем живых. Попала, ах ты хитрая. Сейчас будем стрелять по тебе, что ли, да? Будем. Опа, на у тебя мало кубков. Ух ты, -мо! Нет-нет, -не, пошел вон! Пошел вон! Опа-на! Пять живых, пять живых! Блин! Ну, пятое место! Блин, это тяжело, реально тяжело! Вы не думаете, что это тяжело, что легко? 274! Да еще буквально. 26 только нужно не сдаваться и идти вперед а когда мы это сделаем я запущу стрим сегодняшний окей ох ты -мо, попал это же пчелка точно очень интересно. это же пчелка да, ладно тебе пчелка я заберу у тебя все что тебя нужно все мы убили пчелку а это офигенно это реально было мощно. Теперь мы стали сильнее. То есть нас будет сложнее убить. Теперь не будем бояться всех. Теперь мы сильнее всех. О, там баночка. Можно баночку? Так вот, спасибо большое. Блин, далековато. Я же 8 бин танк. Такой медленный. Ну, стоп, спасибо большое. О, кстати, пишите в комментариях, как вам звук. Микрофончиком. Если все отлично, то конкурс, конечно, проведу. Если не окей, то все, конкурс отменяю. Если наберете тысячу подписчиков, то раздам 3 аккаунта. Или 2 аккаунта, или 1 аккаунт. Смотря сколько вы... Сколько будет победителей. Да как будто мы с ними играемся какую-то игрушку. Игрушку играем. Эй, эй. Хопана. Ну, кто теперь попадает? Хопана, хопана. Эй, эй. Как-то они тебя зовут? Динамайк. Вот, тут еще одна битва. Тут э, спайк. Отлично. Заберем. Спайк, блин, уйди, пожалуйста. Отлично, Спайка убили. Молодцы, молодцы. Все, все, все. Пайпер, уйди, пожалуйста. Сражение у них идется, а потом уже я пойду. Нет. Офигенно, первое место. Спасибо большое. Фух, они хоть меня не замечали. Я думал, что 8 бит медленный. А нет, оказывается, он мощный. Сок там остается 16 кубков 16 кубков постараемся и также можете перейти по ссылочке в описании на прошлый видеоролик и тоже поставить лайк ждем Пока что. что а, ты лопаты можешь бить а как так я думаю что ты только можешь прыгать как обычные игроки а, отлично и накупить накопили на ультушку Зачем, думаю? Ну, ладно. Хай будет там. И пособираем, чтобы стать сильнее. Будет всё, окей. Вот тут вот можно пособирать, окей. Блин, там пчелкам, А это плохо. знаешь, что пчелка хочет идти? Куда идти? К нам хочет. Вроде бы. Там у нас есть ульта, да? Будем там дефаться. Вот и все. Ну что? И кто тут никого не вижу 6 игроков живых это тоже очень опасно лучше тут сидеть и все и не дрипаться согласен ну что мысклай скоро будет еще один видеоролик но только нужно максимально лайков поставить 6 живых блин меня чека заметила. пчелка заметила блин давай, давай, выходи пчелка тоже хватит это делать все, она меня заметила, через там... Да, уже все, пройти идти. Это а, это другой браузер, это карл короче сейчас будет меня гриться. Ясненько всем. А, пчелка. Уйдите, пожалуйста, давайте мир. Мы мир, мир устроим. Вот, я сразу здесь, а вы там будете сражаться, окей? Так, блин, сражайтесь, я не хочу. Пятое местечко сейчас займем. Ждем, ждем, ждем. Блин. Так, так, так. Идите вон, идите вон. Есть минус один. Что там уже? Опа, нахопа, нахопа. Столкновение ну ладно второе место тоже неплохо было конечно очень очень жестко ух ты чуть видеоролик не зашел на футбика этих э, и там 8 э, 8 кубков и там к 15 рангу. 8 еще хоть второе местечко занят будет вообще офигенно ура а видео ура пожалуйста о, кстати уже будет через там два часа мы это конечно сделаем. у меня только один аккаунт доступен к этому испытанию а вторые аккаунты не недоступны вот значит 15 ранг карл даже обогнал давайте мы это сделаем и челлендж выполним а уже в следующем видеоролике постараемся за карлом наверное, 15 -й. кто вы знает конечно будет тоже мощно. мощного там 8 бит а какой 8 бит там пмк Всё, спасибо большое, что ты ушла, пэмка. Мне тем более нравится. копана Пэмка, иди вон. Пэм, иди вон, пожалуйста. Нет. Вот, спасибо большое. Все, будем здесь дефаться. Тут красивые кустики. Сейчас тут пэм заберется. Заберет. А мы тут постреляем немножко. Ух ты, я там еще не видел, что происходит, ага, ясненько. Блин, он тут меня заметил. О, какой хитренький, ох, какой хитренький. Копана. Ах ты, -мо, соберу, конечно, опа нам. Так, блин. Блин, не подходи мне. Жизнь вор. Жизнь вор, не подходи мне. Пожалуйста, не подходи. Блин, жизнь вор, не подходи ко мне. Ух ты, -мо, ловушки, куча ловушек. Жизнь вор, не подходи, -мо, этот э, тик, не подходи, пожалуйста. Я не хочу умирать, я хочу кубки пофармить, пожалуйста. Сколько там? Шесть живых. Фух, это хоть как-то веселится. Ждем, ждем их. Пять живых. Отлично. Ливон кого-то убил. Жестко ли он жесткий? А также на канале кое-что будет еще интересненько. Так что быстренько лайк и подписка на канал. Если будет окей. Тихо, тихо там. Блин, блин, тик. Ох, какой ты хитренький, ох, какой ты хитренький. Давай тихо убивай. Он такой подступный. Ну, пятое место. Три кубки тоже весело. Сколько там? Пять! Пять кубков еще к 15 рангу. Будем вообще жестком. Давайте мы это сделаем! Дайте там лопаточник вроде бы каров. Так я не заметил. Ну сюда пойду. Тут никого нет, поэтому можно пофармиться. Отлично, забираем. А тут оку, отлично, поко. А то сразиться с нами. Все-таки ты слабенький, поэтому бравлер. Редкий. Это самый слабенький. Еще награда пути есть, тоже слабенький. Давайте пока убьем. Я не хочу, чтобы поко подняла кубки. А я хочу, чтобы поко умерла. А вон она, поко. Что? Вы уже вырубили поко? Или как там? Эй, поко, ты где? Поко. Скорее всего, на тот. Тут. Ага, попалась все-таки. Блин, мало хп у меня. Давайте на поко все. ⁇ -мо ⁇ почему она прячется? Давайте, хлопа на ей. Давай, давай Динамайк. на майк. на ей еще. Вот уже. Получше. Копа, на копа, на нам. Майк, иди сюда. А? Что будешь делать? Копа, на копа, на что ты делаешь? Ух ты, ёмой, Дина Майк, кусака. Дина кусака, вот так буду тебя называть. Кусается, хорошо. Кровяные зубы Были три кубки. Блин, еще две кубки не хватает. Да и хотя бы еще две, и будет в 15 ран. Давайте-ка мы это сделаем. Давайте-ка, давайте. -ка, давайте -ка. Ох ты, мистер Пи, ладно, я уступлю. О, кстати, новый скин, мистер П вышел. Вышел. Ладно, у меня ступает, я заберу тоже там. Я не против мистер П. Мистер П, джентльмен. Тоже хотя бы скин мистер Пи, но.. У меня сейчас бюджета мало. Мистер Пи, пожалуйста, уйди, я знаю, что ты сильнее, чем я. И знаю, что ты любишь убивать всех. Ты же мистер Пи. Мистер. Да блин. Иди вон, иди вон, пожалуйста, не нужны мне смерти. Смерти. Мистер Пи, джентльмен. Иди, пожалуйста, вон. Все, уходим, уходим от него. А то еще он нас найдет. Семь живых, семь живых! Тут у нас есть барли. А, вон он. Барли, а я к тебе гости хочу. Давайте к барли пойдем барли пугать Барди. Давайте-ка, я не против. О, Барди, давай иди, атакуй. Все, будем здесь прятаться. что, лучше туда пойду, там весело. Шестое место уже, отлично. 5 уже. Вот уже кубки будет три штучки. Значит, все уже у нас будет уже 15 блин, я пуска нажал. Пятнадцатый ранг. Давайте на их ты ё-моё ну ладно жалко конечно давайте еще постараемся отлично третье место заняли чоку нам нужно было убить потом уже барли не 6 кубков в кармане есть 15 ран 200 жетонов э, и жетонов как там звездные силы есть мой Ух ты, ё-моё все уже 15 скором времени будут да еще макса нужно качнуть ну что ж, всем спасибо за просмотр, это будет челлендж. я думаю, что в следующей серии Макс будет выполнять свой челлендж, сколько там кубков нужно пофармить, 500, это как-то многовато, постараемся, всем удачи и всем пока.